Короче говоря, еще примерно одну неделю назад, до выхода обновления, до добавления новых рулеток на Барвиху РП, я закупил примерно 10 рулеток у обычных игроков в торговом центре за игровую валюту. И естественно, их на прошлой неделе я все открыл. Сегодня я покажу тебе, как закупать данные рулетки за игровую валюту, если у тебя нет возможности задонатить, ну а также, что мне выпало с этих рулеток. Ну а перед началом данного видео, я как и всегда хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере Барвихи.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 которые существуют на Барвихе РП на сегодняшний день в донатном меню, ты можешь как продать, так и приобрести за игровую валюту в торговом центре у других игроков. Так что если у тебя либо нет желания, либо нет возможности задонатить на проект, но при этом ты хорошенько фармишь верты, ты всегда сможешь себе закупить данные рулетки по рыночной цене в торговом центре. Ну или задонатить, купить эти рулетки, а потом неплохо так на этом подзаработать. Цены на всех серверах на данные рулетки примерно одинаковые. Конкретно у нас на девятом сервере Барвиха Успенск, Данные рулетки, которые теперь называются рулетки дженерал, те самые, которые стоят в донатном меню 350 коинов за штуку, продают в торговом центре примерно от 700 тысяч рублей до 1 миллиона. Я закупил сразу 9 таких рулеток у одного парня по 800 тысяч за штуку, после чего мне еще одну рулетку продал другой человечек за 700 тысяч рублей. Я тебе сразу хочу сказать, как только я пришел в торговый центр покупать данные рулетки, ко мне сразу набежало достаточно много людей с предложениями купить у них данные рулетки. Продают их довольно много. Ведь это неплохая возможность подзаработать. Потому что если просто-напросто менять коины на верты, то получится на порядок меньше вертов. Так что кто-то делает и такой бизнес на барвихе. Ну а я сегодня решил открыть эти рулетки. Из первой же рулетки мне сразу же выпадает донат валюта в размере целых тысячи коинов. Как-то раз мне уже падало тысяча коинов, а один раз падало всего-навсего 5 коинов. И со второй рулетки мне падает скин. И в который раз мне выпадает 91 скин если ты помнишь это скин того самого зека который мне нападал уже в огромном количестве штук у меня такое чувство что у меня какой-то баг на эти рулетки нам выпадает следующие рулетки ДЕРЕВО? И для полного счастья мне не хватает выбить снова в который раз крузак 200 -й. только представь с четвертой рулетки мне выпадает автомобиль угадай какой да да тот самый 200 крузак я реально говорю у меня такое чувство что у меня какой-то баг на эти рулетки мне падает постоянно крузак 200 и 91 -й скин это то что падает из чего-то ценного я не знаю почему мне падают постоянно конкретно эти вещи хотя если честно в прошлый раз когда мы открывали с тобой 13 таких рулеток мне толком не нападало ничего самое ценное что мне выпало это джип который я в итоге слил в гос за 600 тысяч рублей и снова нам с тобой следом выпадает опять автомобиль надеюсь это не 200-й крузак к моему удивлению мне первый раз в жизни выпала шкода опять кстати довольно не особо дорогой автомобиль в салоне его цена примерно миллион 700 тысяч рублей. В гос будет в два раза дешевле. Наконец-то мне начало выпадать нарко. Причем в размере 400 штук. Его можно будет неплохо так продать. Выручить с этого примерно тысяч так 800. Выпадает повторная рулетка. Ничего особо интересного. Падает дерево. И судя по всему на этом мое везение закончилось. Пакет лицензий, который никому толком не нужен. И в какой-то момент мне снова выпал скин. Опять. Опять мне выпал скин под номером 90. Я не знаю, думай, что хочешь, но у меня реально складывается впечатление, что это просто-напросто какой-то баг на рулетке. Конкретный баг на этом аккаунте. Но не может быть такого, чтобы одному человеку постоянно падало одно и то же. Либо не падает вообще ничего, но если падает что-то крутое, то падают именно конкретно вот эти вещи. 200-й крузак и скин под номером 91. Тот самый скин Зека. Я не могу сказать, что мне кто-то что-то там подкрутил, потому что абсолютно у всех других ютуберов падают абсолютно разные вещи кому-то из ютуберов падает что-то прям немыслимо дорогое кому-то не падает вообще толком ничего мне же постоянно падает одно и то же, либо не падает ничего ну как я уже говорил после выхода обновления после того как нам добавили новые рулетки судя по всему обновили вот эти старые рулетки и на том самом стриме в этот понедельник у меня уже такого с открытием этих рулеток не было мне уже не падал не 200 крузак мне уже не падал скин 91 посмотрим как будут дальше у